Всем привет, друзья! Это озвучка веб-комикса Вана про самого сильного человека в мире Ван Панчмана Кинга, который ищет способ стать еще сильнее, путешествуя по боевым школам и дадзё для изучения боевых искусств. Интересно? Тогда не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Но с вами, как всегда, «Аниманка» и мы начинаем. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Бэнк, сенсей! Гость очень важный человек пришел в Дадзёж, что мне делать? А, кто? Если это из ассоциации героев, скажи ему, что я тут ногти стригу. Так что я ни с кем видеться не собираюсь. Серебряный клык. Бэнк. Я бы хотел обсудить кое-что наедине. Мотор Кинга зарокотал. А, о чем? О том, что я теперь в отставке? Я завязал с Ассоциацией Героев. Сложилась такая ситуация, что я едва держу себя в руках. Я правда на пределе. Мне некуда бежать. Вчера атомный самурай даже загнал меня в угол и чуть не раскрыл. Я больше этого не вынесу. Я как бы правда больше так не могу. Но если люди узнают, какой я на самом деле, я в ужасе от того, что может случиться. Я тебя знаю. Ты наверняка уже насквозь меня увидел. Я слышал, ты ушел в отставку, так что мне намного проще тебе открыться. И знаю, очень эгоистично с моей стороны такое просить, но мне, правда, больше ничего не идет в голову. <Drive> мне жаль. А, прости, ничего не слышу. Можешь чуть погромче. Сильнее... Пожалуйста, сделай меня сильнее! Пожалуйста, сделай меня сильнее! Фу. Фу. Как я уже сказал, мои техники не предназначены для убийств. Они были созданы как метод самозащиты для слабых. Для тех, кто уже освоил многочисленные боевые искусства и орудия и хочет заполучить ко мне разрешающий кулак водного потока лишь ради дополнительной силы. Скажем так, это пустая трата времени. Так что, ты хочешь еще больше поднять свой уровень силы? А? Хм... Кинг... Десятки лет назад я был таким же. Мечтал, что смогу обрести величайшую непревзойденную силу, чтобы истребить все зло. Как-то так. Но это невозможно. У Гару были похожие мысли. И это его погубило. Одна колонна, какой бы сильной и крепкой она ни была, не сможет выдержать на себе весь вес». Такие времена, когда монстры бушуют повсюду, вместо того, чтобы сильные становились еще сильнее, тебе не кажется, что сильному куда важнее делиться силой со слабым? Именно с этим замыслом я всегда и действую. Так что, ты хочешь присоединиться к старику и... «Да ты не понял, Бэнксон!» Я вообще не про вещи такого уровня сейчас говорю. Проблема очень простая. Я хочу стать сильным, потому что я слабый. Я не суперсильный, как все считают. Это все брехня. На самом деле я очень слабый. Э? Что? Как так? Так значит тот раз, когда вы взлетели в небо с бомбой, которая может уничтожить всю Солнечную систему и швырнули ее в черную дыру, это а тот раз, когда Кингсон отправился в прошлое, чтобы уничтожить все эти метеоры, что направляются к Земле, чтобы человечество могло и дальше жить спокойно. И тот слух, что почти в каждой легенде есть скрытое послание, предсказывающее явление. Не Кинга сана, это все ложь? Да, нет, ну про такую ложь даже речь не шла. Да вы шутите? Какой ужас! Э, так что было-то за правду? Вы правду использовали луну в качестве боксерской груши и пробили в ней кратер хватит чаранка это вообще не важно у тебя и вправду много фанатов вроде чаранка которые тебе поклоняются как совершенному сверхчеловеку но ты не должен позволять этим огромным ожиданиям себя подкосить тебя тяготит чувство большой ответственности но не переживай тебе не нужно нести эту ношу в одиночку ты не один такой вот почему существует ассоциация героев так ты звучишь подавленно но у меня даже камень с души упал когда я услышал твои слова чем сильнее становишься тем лучше понимаешь собственную уязвимость пока ты помнишь это ты не перестанешь становиться лучше Бэнксан, по поводу вот этого, знаешь, как я уже сказал, то о чем я говорю вообще не из этой оперы. Насколько я понял... «Тебе нужна сила совершенно другого порядка!» «Понятия не имею, о чем думал мой младший брат, когда послал тебя ко мне!» «Насколько бы ты тут не тренировался, ты не получишь желаемого!» В отличие от кулака водного потока Бенга, который мощнее всего в контратаке, мой ураганный разрезающий железо кулак, может убить кого угодно, кроме самого выдающегося мастера, если только я нанесу удар первым. Но разумеется, ты уже слишком силен для подобной дешевой техники. Да нет, я незачем волноваться. Я не боюсь, и ты не спровоцируешь меня на схватку. Я уже не молод. Вместо этого я напишу тебе рекомендационное письмо. Отправляйся туда. Возможно, традиционный цигун поможет тебе успокоить твою ауру убийцы. Рекомендационное письмо от Бомбсана Н не может быть. Чему он хочет научиться в моем дотье? Я знаю о существовании твоего цигана стиля Кинга. Сдается мне, это что-то твое истину ужасающее. Приношу свои извинения я не в состоянии помочь тебе разработать новую секретную технику для твоего стиля однако я знаю группу жестоких людей которые любят драться их спарринги бывают очень опасными но уж тебе-то они по плечу и здесь из-за того что в том -то дадже упомянули нас вот ведь послали кинга чтобы он нас сокрушил да когда-то мы и вправду буянили только так. Но с тех пор, как тот человек-монстр уничтожил наше дадзе, а нас избил, мы залегли на дно. А это не Кинга долил того человека-монстра. Уепта. <говорот> <говорот> Пожалуйста, не срывайся на нас. Мы тебя кому надо направим. Не-не-не-не, прошу, вы нас поймете. То, чем мы тут занимаемся, это просто фитнес упражнение по сравнению с теми боями, в которых вы побывали. О, -о, -о ты тут, чтобы разнести наше додзю? Скорее, пусть кто-нибудь снимет нашу табличку и подарит ее Кинг Сану. Я слышал, герой Кинг ходит по всем додзю и боевым спортзалам. О -о -о, почему мне страшно? Не связывайся с ним. А то убьет еще. Ассоциация героев сейчас вовсю набирает людей. Если Кинг действует от их лица, наверное, это они так оказывают давление. Это все заговор. Наверное, красуются мышцами, чтобы запугать противостоящие группы и подчинить. А -а -а -а. Никто меня не принимает. Даже слушать не хотят. Насколько же уже преувеличен этот мой фальшивый образ? Весь день бродил. Уже темнее. Осталось только это до да боевых искусств глубоко в горах. Ну и развалюха. Интересно, есть тут вообще кто? Мастер Махацуйо, то место, куда вы направили Кингсана, это легендарная тренировочная площадка на краю света? Да, думаю, это единственное место, которое подойдет кому-то вроде него. Это место для тех, кто достиг предела. Но все еще желает большего. Конечно. Точка для бойцов, прошедших бесконечный огонь, воду и медные трубы. Познать истинного себя и достичь просветления, только сам Кинг может успокоить рок от своего мотора. Да и вообще, я его очень боюсь. Так что сбагрил его куда подальше. Извините, есть тут кто? Меня сюда послали издать дадзё стремительного и сильного кулака истины. Можно вас отвлечь на минутку? <смех> <смех> это же... Я что-то подобное уже видел в аниме. Наверное, это оно и есть. Это что-то типа тренировки, в которой нельзя уйти домой. Пока как следует не помедитируешь над своим прошлым и будущим. Все, я домой. Я на такое не подписывался. А Зададзё водопад шумит, похоже. Пить хочу. В общем, как-то так. Ничего не вышло. А я ведь и вправду хотел приложить усилия. Эх. Это же было мое суперубийственное хаотичное комбо. Ты можешь перестать все подряд блокировать, особенно когда вздыхаешь. Бесить просто. Прямо как в этой игре. Я совсем не силен Чем большая опасность грозит миру Тем больше про меня раздувают ложь А что же мне делать? Может мне просто покончить с собой? Выйдя на бой с монстром Пока меня не раскрыли и не распяли Все, крышка Больше мне ничего не остается Подкачай мышцы а? Генас? О, вы с Генасом стали жить неподалеку после твоего переезда? Неподалеку? Что уж там, по соседству? Выгнал какого-то героя и заселился. Хоть он на такое и пошел, а я все равно не могу ничему его научить. Кроме как упражнениям на мышцы. Этот парень серьезно настроен. А? Сайтама. Я слышал, ты поднялся до А-класса.